всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня друзья очень хорошая новость можно заработать 20 долларов абсолютно без вложений пройдя airdrop на бирже Tidex. когда-то мы уже проходили с вами airdrop на бирже кумал кто со мной проходил airdrop тот заработал и вот смотрите когда был airdrop здесь раздавали подсотку мал курс был 004 потом его помпанули до 0 ,8 долларов Потом опять он упал И опять он вырос Я на этом аэрдропе Заработал абсолютно без вложений Порядка 100 долларов Пройдя регистрацию, верификацию На вот этой вот бирже Также у меня стейкинге Кюмал приумножается И вот это биржа Тидекс Такой же самый дизайн Также сейчас раздает нам 200 TDX Что будет равняться 20 долларов Ну в момент аэрдропа может быть вот такой вот график, когда откроются торги, и кто успеет, тот продаст, заработает там, к примеру, не 20 долларов, а там, к примеру, 200 долларов. Что вам нужно сделать для прохождения аэрдропа? Первое. Зарегистрироваться, пройти верификацию, сделать депозит от 20 долларов. Лично я сделал здесь депозит 27 долларов, чуть больше. Также у вас здесь, когда вы Пройдете регистрацию, пройдете КИС верификацию. Когда вы пройдете КИС верификацию, вам здесь нужно будет подтвердить особистую информацию. Информация про адрес, информацию про документы, селфи, статус верификации. Вот так вот у вас все должно быть выглядено после верификации. Вам там нужно будет сфоткаться с паспортом, с листиком бумажки, на листик бумажки написать там тидекс, дату, число сфотографироваться ну в общем-то грификация очень простая разберетесь я думаю каждый из вас разберется кто хочет получить на халаву вот эти вот самые топины дальше здесь вот написано подписаться на социальные сети и получите 20 т.д. лично я еще не подписывался свои 200 т.д. я уже получил также вы можете дополнительно их получить 70 tdx за друга это 7 долларов. И по второй линии 30 TDX это 3 доллара за друга. Смотрите, токенов определенное количество, их ограничено. Мы начинали вот с этой полосы, она уже почти доходит до конца. И до конца аэротропа осталось 6 дней. 25 мая ровно в 12 часов аэротроп закончится. И я думаю, что начнутся торги. Можно будет вот эти... 200 tdx продать и получить свои 20 долларов а то и больше если мы вот перейдем в кошелек здесь мы увидим сейчас я обновлю страничку вот мои 26 долларов которые я завел и вот эти вот 200 tdx они разблокируются 25 мая здесь будет отображаться баланс вот такой друзья airdrop кому он интересен я ссылку оставлю в описании переходите Проходите airdrop забирайте 200 TDX, что будет равняться 20 долларов. И кто также заработал в Кумал, пишите свои комментарии. Лично я здесь заработал. Вот все мои выводы средств с этой биржи. На этом у меня все. Всем желаю хорошей заработков Всем хорошего дня и всем пока.